Этот сегмент объясняет различные ранги, которые лайфченджеры могут достичь с Total Life Changes. Первый ранг с Total Life Changes – коллега. Быть коллегой означает, что ваш аккаунт активен с не менее чем 40 кюви. Этот человек также имеет право на получение бонуса «Быстрый старт» и «Розничного бонуса». Коллега может осуществлять розничную торговлю неограниченному количеству клиентов, регистрировать новых лайфченджеров и зарабатывать неограниченное количество бонусов «Быстрый старт». Следующий ранг – партнер. Как партнер, вы должны поддерживать минимум 40 QV и иметь бинарную квалификацию, что означает, что у вас есть лично спонсируемый лайфченджер в правой и левой командах, которые также активны с заказами в 40 QV. Теперь вы имеете право на бинарную плату с 10% комиссионных и еженедельным лимитом до 5000 долларов. Следующий ранг – стажер. Стажеры поддерживают свою бинарную квалификацию и активность 40 QV, но теперь они достигли 500 GCV или объема выплат ветки. GCV – это сумма комиссионного объема или CV с чьей-то левой или правой команды. Вы также заработаете бонус стажера, который является одноразовым 100-долларовым бонусом, выплачиваемым в виде кредитов на пробники. Это дает вам 20 бесплатных образцов, которыми вы можете поделиться с новыми клиентами. Следующий ранг – «Директор». Директора активны с 8-10 QV, имеют бинарную квалификацию и имеют 1000 GCV. Директора имеют право на встречный бонус в размере 50% на вашем первом уровне и 10% на вашем втором уровне, а также на 12% комиссионных с бинарной оплаты. В Total Life Changes мы также предлагаем льготный период для достижения каждого ранга в первый раз вы должны быть активны соответствующим персональным квалификационным объемом и иметь бинарную квалификацию в течение льготного периода. Таким образом, если вы достигнете ранга директора в первый раз, вы все равно будете директором в течение следующих четырех недель, если вы соответствуете требованиям. Следующий ранг в TLC – это «Восходящая звезда». «Восходящие звезды» активны с 80 QV и 2500 GCV. Восходящие звезды также получают разовый бонус восходящей звезды в размере 200 долларов. Наш следующий ранг в компании «Исполнительный директор». Исполнительные директора активны с 80 QV и 5000 GCV. Бинарная выплата увеличивается до 14%, а встречный бонус увеличивается до 20% на втором уровне. Следующий ранг «Региональный директор». Региональные директора активны со 120 QV, имеют бинарную квалификацию, имеют как минимум одного лично спонсированного активного исполнительного директора в предыдущую комиссионную неделю и 10 тысяч GCV. Этот ранг также увеличивает вашу бинарную оплату до 17%, а также увеличивает встречный бонус второго уровня до 30%. Наш следующий ранг – национальный директор. Быть национальным директором означает, что вы активно работаете со 120 QV. Вы лично спонсировали, по крайней мере, одного активного регионального директора, и у вас есть 20 тысяч GCV. Теперь у вас 20% бинарный платеж с ограничением в 10 тысяч долларов, и вы зарабатываете 40% встречный бонус на вашем втором уровне. Что также здорово в достижении ранга национального директора, так это то, что вы имеете право на получение бонуса Life в 1500 долларов. Следующий ранг в Total Life Changes ⁇ Глобальный директор. Глобальные директора активны со 120 QV. У них есть два активных исполнительных директора, по крайней мере один ⁇ лично спонсируемый национальный директор и 50 тысяч GCV. Глобальные директора теперь имеют ограничение в 20 тысяч долларов на бинарные выплаты и теперь получают встречный бонус в размере 50% на своем втором уровне. После глобального директора идет ранг посла. Этот ранг означает, что вы должны быть активны со 120 QV, иметь бинарную квалификацию, иметь 4 активных исполнительных директора, по крайней мере одного лично спонсируемого глобального директора и иметь 100 тысяч GCV. Послы в настоящее время зарабатывают 22% с пределом в 20 тысяч долларов на бинарной оплате и получают 50% на втором уровне встречных выплат. Последний ранг в Total Life Changes – это исполнительный посол. У исполнительных послов должно быть 8 активных исполнительных директоров, по крайней мере один лично спонсируемый посол и 250 тысяч GCV. Исполнительные послы зарабатывают 25% на бинарном платеже с пределом в 20 тысяч долларов. Давайте подведем итог всему, что мы обсуждали, о том, как вы можете быть успешными с Total Life Changes. Используйте семейную систему TLC, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами компенсационного плана. Изучите положение и условия TLC, а также правила и процедуры. Это поможет вам понять, как построить ответственный и отвечающий всем требованиям бизнес. Не забывайте следить за TLC HQ на всех социальных платформах, чтобы быть в курсе важных оповещений, анонсов, флеш-продаж и прямых трансляций. Разберитесь в бонусных выплатах по рангу. Ознакомьтесь с циклом комиссионных в Total Life Changes. Комиссионные закрываются по четвергам, а новая неделя начинается в пятницу. Используйте все возможности приложения Five 5&5, чтобы строить свой бизнес в любой точке мира со своего телефона. Консультируйтесь со своим спонсором по любым вопросам или обратитесь в службу обслуживания клиентов для получения дополнительной поддержки. В Total Life Changes мы верим в изменение жизней во всем мире. Мы хотим, чтобы это было легко для наших лайфченджеров и этот план компенсаций был построен для достижения этой цели. Дополнительную информацию о компенсационном плане смотрите в документе «Компенсационный план» в формате PDF, который доступен на портале iOffice.